Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Анна Глазунова. Прямо сейчас все подробности о событиях студенчества и не только. Сегодня вы увидите. Состоялся ученый совет КФУ, каких изменений ждать университету. Тему СМИ и благотворительности обсудили в Казанском университете. Чем удивит погода жители Казани? Уже с октября этого года Казанские федеральные ожидают новые изменения – Например, у сотрудников КФУ будет повышен уровень заработной платы, на площадке вуза заработает новый центр, один из институтов будет переименован и еще многое другое. С подробностями познакомит Аделя Шамилова. 24 сентября состоялось первое в новом учебном году заседание ученого совета Казанского университета под председательством ректора КФУ Ульшата Гавурова. Заседание совета началось в торжественной части. Вручение сертификата на премию имени Камиля Валеева по итогам конкурса научных работ среди студентов университета. Ее обладателем стал Илья Чуприн. Учредителями премии выступили семья Камиля Валеева и Казанский университет. Ее размер составляет 50 тысяч рублей. Затем совет приступил к основной повестке дня. Наибольший интерес вызвала новость о плановом повышении окладательства. Мы предлагаем профессионалам и нашим сотрудникам повышение в размере 5%, а всем остальным персоналам административного управления проблемам, учебным, помогать мне, обслуживающим основных структурных подразделений, для реализующим образовательным программам образования, образованием, среднеперационное образование и персональное обучение и дополнительной персональной программы 4%. для чего нам Увеличить контингент платных. платного образования, другие дела. Но все-таки мы конкурируем, должны по уровню заработной платы. Почему мы пошли по пути То есть не доплат, а подъема базовых, чтобы при приеме на работу люди были уверены в в университете. Также проректор по финансовой деятельности предложила изменить структуру персонала. Главным образом это касается руководителей высших школ. Из состава административно-управленческого персонала они получают статус, приближенный к уровню декана факультета. Соответственно, увеличится и уровень оплаты труда, и количество дней отпуска. Затем ученый совет утвердил доцента кафедры физической химии Химического института имени Будлерова Михаила Варфоломеева в качестве претендента на заискание премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 2020 года. 2018 года. Да, действительно, в России объявлен конкурс на соискание премий для молодых ученых в различных областях наук. Это премии президента Российской Федерации. Эти премии присуждаются по определенному набору э, критериев. Этим критериям не так просто удовлетворить. По вопросу об итогах приемной кампании слово было предоставлено ответственному секретарю приемной комиссии Олегу Бодрову. В этом году у нас 12 700 88 человек зачислены на первый курс, в то время как в прошлом году на эту дату было зачислено 11 два человека То есть результат более чем в полтора раза превышает прошлогодний, и это отрадно. В последнем вопросе повестки дня ученым советом университета были приняты изменения в структуре. Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета переименуют в высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де Куртене, а также откроют центр проектных компетенций. На юридическом факультете начнет работу центр практик. По итогу голосований предложения получили единоглазную поддержку ученого совета Казанского федерального университета». Адель Шемилова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоялось ток-шоу на тему СМИ, благотворительность, сотрудничество, партнерство, развитие. Подробности в сюжете.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 какую-то социальную проблему случается в нее, запускает через себя и э, сам становится участником этого процесса. Одна из ошибок да, журналистских, то есть в погоне за хайпом нельзя переходить, э, наверное, где-то границ. Диана Шилова, Эльнард Волитьяров, Универньюз. Мировая православная общественность переживает потрясение. Украинская православная церковь планирует выйти из состава «Русской».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 Большое количество э, поместных церквей. Это и дарование такефалии, это и вопросы пересмотра э, этих анафим, наложенных церквями. Они были направлены в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. В начале сентября произошел э, синаксис, на котором, собственно, были утверждены экзархи для консультации с э, неканоническими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 И, соответственно, произойдет столкновение, потому что будут э, попытки захватить эти храмы, а ведущие будут максимально пытаться их э, защитить. Артем Тупичкин, Универньюз. Сентябрь в этом году оказался теплым и сухим. Температура была выше на 3-4 градуса среднемесячной нормы. Бабье лето наступило так же неожиданно, как и закончилось. Каких еще изменений стоит ждать от погоды? И нужно ли готовиться к дождливой осени? Разберемся прямо сейчас. Теплые выходные порадовали всех казанцев, а вот новая рабочая неделя началась с резкого похолодания, ветра и дождя. Все это произошло из-за прихода циклона северо-запада. Именно он принес непогоду. В ближайшее время через нас будет проходить фронт окклюзии. Это означает, что выпадет достаточно большое количество осадков. По прогнозам, должно выпасть 9-10 миллиметров – это почти четвертая часть месячной нормы, то есть это достаточно приличное количество осадков. И будем находиться под влиянием арктических воздушных масс. То есть вот холодный воздух, он будет затекать вот сюда к нам, по прогнозам гидромедцентра России уже с 25 сентября температура пойдет на понижение. На этой неделе также стоит ждать обильных осадков. А вот октябрь, возможно, встретит казанцев теплой погодой. Может быть случится такое, что в начале октября придет антисклон к нам. И поскольку еще радиация достаточно высокая у нас, уровень радиационный, то температура повысится и у нас снова будет все-таки Покомфортнее. В начале октября еще можно будет насладиться теплыми деньками, но вот потом осень полноценно вступит в свои права, будет дождливая и холодная. Поэтому запасайтесь теплыми вещами и хорошим настроением. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотри на социальных сетях. Пока.